Здравствуйте! В данном видео я вам покажу, как правильно настроить и почту subscription-менеджер, по которому очень часто возникают вопросы технического характера. Значит, Прежде всего, после установки программы необходимо создать новый проект. Нажимаем кнопку «Новый». Вводим название нового проекта. «Новый проект 1». Далее. Создаем новый список рассылки. Нажимаем кнопку «Далее». В следующем окне «Конфигурация SMTP сервера». Тут написано, что он необходим для отправки удовлетворения подписчикам. Ну, все понятно. Значит, вводим наш сервер, который отвечает за рассылку писем. Попробуем с Gmail. Нам, значит, в данном случае с Gmail нужно ввести smtp.gmail.com. Номер порта 465 587 не стоит вводить, работать не будет, было проверено. Аутентификация и SMTP, соединение uh, Secured SSL, кодовая страница 1251, это нормально, можно попробовать другие. Если у вас письмо на китайском, то это по МГБ 2312. Вот. Uh, ну, оставляем 12, Windows 1251 для наших целей. Логин и пароль Логин для Gmail – это полностью Gmail-адрес, пароль. Email-адрес, опять же, наш Gmail-аккаунт, который является, по сути, нашим логином. Имя какое-либо, скажем, имя и фамилия. Вот, активный проект? Ну да, активный проект. Правила будут исполняться по таймеру, который можно задать, скажем, каждый час. Но это потом. Нажимаем, нажимаем кнопку «Далее». В рамках данного видео я буду рассказывать, как э, пользоваться, настроить подписку по имейлу, но в другом видео расскажу, как это сделать через форму на вашем веб-сайте. Ну, пока только речь о имейле. Оставляем только одну галочку, нажимаем кнопку «Далее». Если, кстати, если ставит ставить две, у нас просто можно будет создавать различные правила, как и для e-mail, так и для формы на вашем сайте. Также программа может работать с разными почтовыми адресами. Скажем, подписка у вас идет не через один, а через несколько, или совершенно несколько разрозненных проектов, подписок. То программа может работать со всеми. Нажимаем кнопку «Далее». Так, подписка по электронной почте. Тут мы указываем в этом окне, Параметры нашего почтового ящика для входящих сообщений, так что программа могла зайти на ваш почтовый аккаунт, найти все письма, в которых есть ключевое слово, и затем увидеть, от кого оно пришло и удалить этот email из списка рассылки. Опять же, это все происходит по ключевому слову. Значит, новое правило, правило 1. почтовый ящик. Задаем для Gmail это будут следующие параметры точка gmail точка ком порт девять девять пять протокол pop аутентификация обычная соединение ssl логин наш ваш email аккаунт пароль В самом конце, внизу указываем ваш email аккаунт. окей, okay. так, как я уже говорил, программа работает по ключевым словам, по словам remove она найдет адреса, которые необходимо удалить из списка под рассылки, а по слову subscribe, те, которые необходимо в него ввести ваш список рассылки, вы их можете изменять по вашему усмотрению, я оставлю какие есть. О остальных как вы вот здесь, уведомить подписчика или удалить возврат, поговорим позже. Значит, программа может послать уведомление по почте. Что это означает? Это а то, что если кто-то хочет удалиться или подписаться, он кроме того, что будет удален, либо подписан, он еще получит уведомление, что ваш email-адрес был удален или подписан. Изменять удаление вы можете в другом окне по вашему усмотрению. Подтверждение пользоваться не требуется. Что это обозначает? Если я это отмечу, то есть если кто-то хочет отписаться, к примеру, ему он сделает один раз, вместо того чтобы он отсылает письмо со словом remove. В ответ приходит сообщение от программы о том, вы действительно хотите удалиться. И тогда ответит на ваше сообщение. Нажал кнопку ответить. И вот ответит на это сообщение, только тогда он будет удален. И если мы ставим здесь галочку то он будет удален сразу после того, как отправить письмо со словом «Remove». Вот. И оставляем на сервере письма от подписчиков, не найденных в списке, на всякий случай пускаем, что ничего лишнего не удалилось. Э -э Задать ссылку отписки для почты проекта и почты мейлера. Если вы тут что-то введете, оно будет автоматно добавлено в самом конце письма и почты мейлера. К примеру, если вы хотите удалить свой адрес из списка рассылки, Пожалуйста, ответьте на данное письмо со словом «Remove» в поле «Тема». Но это можно сделать вручную. Пока я тут этого тоже делать не буду, чтобы все не усложнять. Ну, все, практически готово. Нажимаем кнопку «Завершить». Добавляем два адреса тестовых. И еще один. вы можете не добавлять ничего вручную, а просто зайти, нажав на список рассылки, вы можете открыть файл с вашими имейлами, либо там подгрузить их из Outlook. Это же как вам угодно. Но ну, я пока сделал это все вручную. На всякий случай я их сохраню файл. Пускай это будет новый 1. Тут все готово. Заходим в правила. В наше новое недавно созданное правило убеждаемся, что здесь все стоит верно пускай это сейчас будет ручное использование а не каждый, к примеру, один час вот, помним, что как только вы что-то выменяете в данном окне нажимаем кнопку сохранить ну что ж, тут необходимо послать два тестовых письма запомните, я посылаю письмо, скажем, от вот данного аккаунта на свой почтовый ящик и посылаю remove в поле «Тема». Программа найдет его и удалит вот этот адрес самый верхний из списка рассылки. Ну вот, я послал себе письмо, там вот за кадром. Смотрим, заходим в «Новое правило», нажимаем кнопку «Применить» и заходим в «Журнал». Тут вот будет сказано все, что у нас происходит верно либо же неверно самое первое что было неверно это что что я сразу не загрузил свой список рассылки но это ничего страшного главное вот будет ниже что здесь нам пишет значит то что было, было получено одно новое сообщение было, оно было получено такого-то человека с такого-то адреса далее сказано что address такое-то такое-то removed from list Сказано, что такой-то адрес был удален из нашего списка рассылки, введенный в подписчиках вот здесь. вот. И что ж, да, действительно, его здесь больше нет. Заходим обратно в уведомление, журнал, прошу прощения. И тут же сказано, что даже было послано адрес, послано уведомление на такой-то адрес, что адрес был удален. Вот. И... Наше письмо было удалено с сервера. Ну что ж, в принципе, все сработало. Теперь список рассылки будет обновляться. Можно, можно сделать экспорт, сохранить его снова куда-либо. Ну и, в принципе, все готово. Надеюсь, у вас все получится. Если что, пишите в саппорт, ссылки на который, номера телефонов, другие способы общения. Доступны на сайте почта.ру. Спасибо, удачи и всего доброго.